Одним из определяющих свойств сети является ее общая степень связности. Это свойство можно назвать основополагающим. Переход от систем с низкой степенью связанности к системам с высокой степенью это не только количественные изменения числа ребер в сети, но и качественные изменения, которые мы уже попытались отметить. Это смена подхода, основанного на компонентах, когда мы преимущественно рассматриваем компоненты системы на подход, основанный на отношениях, когда мы в первую очередь моделируем взаимосвязи внутри системы. Один из способов предметного рассмотрения степени связности сети заключается в том, чтобы начать вести разговор о простоте и сложности создания узлами связи с другими узлами сети. Общая связность возникает из действий частных узлов сети, поэтому если создавать им сложности для взаимодействия, то это приведет к снижению общей связности. Можно назвать это простотой взаимодействия двух узлов или соединяемостью, параметром соединяемости сети. Итак, если взять любую сеть, скажем логистическую, то можно задаться вопросом, при каких обстоятельствах узлы начинают лучше взаимодействовать. В нашем случае узлы это производитель, перевозчики и потребитель. Они скорее всего будут взаимодействовать лучше по мере снижения стоимости перевозок и торговых ограничений. Развитие мировой экономики последних нескольких десятилетий может быть указано в качестве примера. Снижение торговых тарифов, а также развитие сферы перевозок и системы связи, облегчило взаимодействие между производителями и продавцами на глобальном уровне, вследствие чего увеличилась плотность логистических торговых сетей, так как региональные и национальные экономики стали встраиваться в глобальную экономику. Проиллюстрируем на реальном примере. В Северной Америке транспортные издержки перевозки грузов, как считается, составляют примерно 5% от стоимости товаров, тогда как в Китае они составляют примерно 12-13%. Можно представить, каким образом бизнес учитывает это при принятии решений. Они либо производят поставки удаленным продавцам, либо нет, и от этого сеть становится более плотной или разреженной. Один из способов измерения общей связности сети основывается на ее плотности. Плотность сети определяется отношением числа ребер, которые есть к числу всех возможных ребер. И это значение будет коррелировать со средней степенью связанности узлов сети. Поэтому, когда мы увеличиваем наш параметр соединяемости, мы повышаем плотность сети и ее среднюю степень связности. Параметр соединяемости системы, конечно, определяется множеством различных факторов, зависящих от вида сети, с которым мы имеем дело. Как в нашем примере, это могут быть экономические факторы, которые мы измеряем в терминах финансовой стоимости перевозок. Также они могут измерять климатические условия экосистемы, и тогда мы будем вести подсчет на основе средней температуры. По мере уменьшения температуры число и плотность взаимодействия между существами будут падать, так как зачастую зимовка загоняет их в изоляцию. Еще как параметр можно рассмотреть формальность социальной обстановки. Уменьшенная формальность, скажем, на офисной вечеринке, Приведет к уменьшению социальных ограничений, поведения людей и они будут взаимодействовать с большей вероятностью. Если мы будем увеличивать или уменьшать параметр соединяемости, то это потребует от узлов использования большего или меньшего количества ресурсов для установления связей, поэтому мы будем ожидать соответствующего увеличения или уменьшения уровня объединения сети. Чем проще элементам создавать связи, тем больше может быть связей и длиннее их последовательность что работает на объединение всей системы. И наоборот, чем больше будет препятствий для создания связи, тем меньше будет самих связей, что приведет к распаду сети. Самые дорогостоящие связи, то есть те, которые соединяют наибольшее расстояние, будут разрушаться в первую очередь. Однако, это не всегда происходит линейно. Попробуем это показать. Итак, значение связности сети в основном определяется тем, насколько много ресурсов узел должен затратить. А объем ресурсов, затрачиваемых для создания связи, будет увеличиваться как-то пропорционально длине взаимодействия. То есть, если я пойду в местный магазинчик, мне нужно будет потратить некоторое количество энергии на это. Если магазинчик станет в два раза дальше от меня, то мне понадобится в два раза больше ресурсов, чтобы создать такую связь. Это линейное увеличение. Но такое простое линейное масштабирование имеет место не всегда. Скажем, я совершаю межконтинентальный перелет путешествие через 2000 километров, но это не потребует от меня в 10 раз больше усилий, чем местный 200-километровый перелет. Из-за такой нелинейности степень связности может расти или снижаться очень быстро, даже экспоненциально, что приводит к появлению переломных моментов и фазовых переходов. Мы обсудим это позже, когда будем рассматривать динамику сетей, то есть их изменения во времени.